Всем привет! Сейчас мы с вами приготовим стирфрай из свинины с шампиньонами из китайской кухни. Для этого нам понадобится свинина, перец, лук репчатый, шампиньоны, морковь, чеснок, соевый соус, крахмал, сок лимона, перец черный и подсолнечное масло. Приготовим заливку. Смешаем соевый соус, крахмал и лимонный сок. В раскаленном масле обжариваем мясо до беленького такого цвета. Засыпаем следующую порцию мяса. Также жарим, переворачивая. Вот готова еще одна порция мяса. Далее сыпем морковку. Обжариваем ее до мягкости. Вот морковка у нас стала золотистого цвета такая. Убираем ее тоже к мясу. Далее обжариваем перец. К перцу добавляем шампиньоны. Грибы с перцем готовы, убираем к моркови с мясом. Обжариваем лучок до золотистого цвета. В нашем лучку добавляем чесночок. Жарим буквально минутки две. Постоянно перемешиваем. Добавляем сюда все наши составляющие. Добавляем нашу заливку. Все хорошо перемешиваем. И буквально тушим минутки 2-3 это блюдо подходит к любому гарниру крису к, рису, к лапше. добавляем соль черный перец все хорошо перемешиваем и можно кушать приятного аппетита такая вот красота у нас